Друзья, я вас приветствую. Сегодня покажу вам вексель, который отправил судье о признании правосубъектности человека. Вот такой вексель составил, пошел сберкассу, оплатил чек. Так, чек я приклеил сзади векселя, отправил судье. Назначение платежа указал, что это выкуп права на признание правосубъектности. Смотрите ролик до конца, высказывайте свое мнение. В Живой мужчина, человек с собственным именем Денис. Обладаю правами персоны Куприянов Денис Владимирович, поэтому по мере возможности буду высказывать свое мнение. Личность, она может прийти и присутствовать здесь, отдельно для меня. Она здесь также имеется. Вот она здесь. Видите? В процессе, В процессе я... буду пояснять, я... что делает судья, я... какие ее действия, я... также конклюдентные я... действия, которые она совершила, чем подтвердила акцепт я... Векселя о признании правосубъектности человека. Что производство находится в производстве находится гражданское дело. Он может подтверждать, от что отказалась, полагаешь, что имеется имя обстоятельства, вызывающее сомнение в ее объективности. Вершова, называющая себя судьей вопреки закону заседаний 26 января 2021 года, требовала от лиц неучаствующих в деле одевать какие-либо предметы личного разделога на их части тела, диплома в об образовании. Перед дизайнерской одежды, либо другой документ, подтверждающий отношения так называемой судьи. Таким профессиям, как модельер, купили, вершова, называющаяся судьей, не представила. Решение Верховного суда прямо указано на отсутствие механизма правового принуждения. Физическое лицо Ершова, называющегося судьей, превышает свои полномочия, соответственно, находится под подозрением на совершение противоправных действий, также под так, подозрением в с смену всех обязательств. Что же такое именно правосубъектность? Правосубъектность – способность лица иметь, осуществлять непосредственно или через своих представителей субъективные права и юридические обязанности, то есть выступать субъектно правоотношения. Таким образом, все перечисленные действия, в том числе непонимание, Введение производства по делу рассматривал Яршова, а, называющуюся «Суде на основании должности» и заявляет опыт на задание «Суде для дальнейшего осмотрения гражданского дела». Пожалуйста, в представителя представители, по заявлению на то, что я выражаю, на них ставят Чувствую? Нет, я не считаю, что это долго необходимо для рассмотрения и установлены подобные требования вообще по закону. Но общение на множество существует. Уделяется решательная комната для разрешения. Капитан убегает. Нас раскрыли! Сваливаем! У представителя есть какие-то дополнения? Здесь юристы меня... Поймут больше, потому что они понимают, что после э, значит, завершения рассмотрения по существу уже никакие доводы, никакие доказательства, ничего не принимается. Поэтому судьи часто спешат закрыть дело, закрыть рассмотрение по существу, чтобы ничего неудобного им не сказали или не добавили какие-то доказательства, которые бы им помешали вынести то решение, какое им надо. Обладаю правами персоны, Куприянов Денис Владимирович, заявляю, что. Необходимо возобновить рассмотрение дела по существу, поскольку по имеющейся информации достоверно известно, что вчера, 9 декабря, было подано в канцелярию суда заявление об изменении предмета иска, который сейчас э, так называемая судья не озвучила. дела. Его необходимо найти и истребовать из канцелярии, если оно до сих пор не поступило. Дополнение было озвучено в судебном заседании? Уточнение как это называют слушателей. Не дополнение, а другое совершенно документ об изменении предметов. И естественно, как вы бы участвовали в судебном заседании? Ну у вас Я не истец. Угу. Я веду дела из так же, как вы ведете дела сейчас. Угу. После закрытия дела, как видим, судья вновь начала рассматривать его по существу, начала перебирать документы. Как видим, судья молча выслушивает человека, живого мужчину, а человек не являлся участником, находился просто в зале. И так называемая судья, по его мнению о том, что нужно возобновить, возобновила рассмотрение и стала проверять доведенную ей человеком информацию, то есть не проигнорировала. А это уже является процессуальным действием, прямым доказательством того, что так называемая судья в этом отдельно взятом процессе считалась мнением живого мужчины. Кроме того, возобновить дело... Это нужно специальное ходатайство участника по делу. Второй раз спрашивает представителя банка согласие на то, чтобы закончить рассмотрение дела, что еще раз подтверждает, что она его возобновляла по просьбе человека,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 Справедливость ну, в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков, великих предков.